Всем привет! Сегодня у нас очень коротенький вебинар будет. Начну с того, что мы очень плотно общаемся с проектом Neuronix. и в целом они довольны тем, что мы такие активные, мы такие молодцы, но, как вы знаете, всегда есть куда расти, и они, как и полагается, наверное, любому клиенту, клиент всегда прав, клиент бывает порой капризен в хорошем смысле этого слова, и они просят чуть-чуть, а, чтобы мы изменили а, принцип нашей работы. Что имеется в виду? Я покажу, наверное, экран. Да, сейчас покажу экран. Так, я думаю, его сейчас будет видно. Так, секунду. Спасибо. А, как я уже сказал. Мироникс очень просит нас немножко пере, переориентироваться и выполнять некоторые задания чуть-чуть по-другому. И хорошая новость заключается в том, что э, просьбу, чтобы мы выполнили их просьбу, это, это означает, что э, работать нам стало легче. Легче, чем было. Э, давайте тогда сделаем таким образом. Э, я зайду сейчас в кабинет. Я вам покажу принцип выполнения заданий вот прямо сейчас. Я говорю о двух заданиях, таких как Bitcoin топ и Telegram. Очень важно, чтобы у нас пошла немножко другая работа, потому что на данный момент у нас следующая картина. Заходит много людей в чат и начинают хвалить проект. Либо же начинают приветствовать, а потом хвалить проект. Это очень нехорошо. Потому что сторонний инвестор, который приходит в чат и видит, что проект постоянно хвалят, понимает, что ну, сказок нету, такого быть не может, это по-любому люди какие-то там накрученные, проплаченные и так далее, и так далее. И поэтому это очень сильно подрывает имидж проекта. Я, конечно, понимаю, что мы все с вами хотим позитивно, да, добра проекта, но, к сожалению, данное добро приносит немножко негатива, поэтому, поэтому, поэтому, э, в этом вебинаре я хочу рассмотреть э, три штуки. первое, это инструкция, вторая – это как э, работать по Телеграмму, и третье как работать по Биткоин Току. Телеграмма и Биткоин Ток в данном случае очень одинаковые. Для этого я выбираю статус «Новый», как, как я обычно это делаю, и выбираем Телеграм. Вот. Появилось задание. Telegram написать сообщение. Так, я включу Telegram. Да. И нажимаю на выполнить. Да. После этого я попадаю в чат Телеграма. Что мы делаем после этого? Мы открываем на желтом восклицательном знаке ссылочку. И проходим вот сюда. Попадаем мы на инструкцию. Давайте, наверное, надо было с нее начать, но ну, окей. Я думаю, вы понимаете. А, что вначале нужно ее прочитать. У нас тут целых 6 пунктов по телеграмму. Я их прочитаю. А, мы, нас просят работать теперь только с английским чатом. А, и писать там только на английском. <coughs> Далее, а, значит, перейти на главный сайт в раздел FAQ. Делаем это. Нажимаю на сайт. Перехожу в раздел FAQ. Часто задаваемые вопросы. Перешли. Отлично. Возвращаемся в инструкцию. Смотрим. Выбираем любой вопрос, кроме первого. Вот из нейроник. Что такое Neuronix? Вот, видите он? Что такое Neuronix? Его мы не берем. Его мы не берем. И еще мы отключим уведомление. как выглядит? Включил Ладно, не было включать. Хорошо. Берем любой вопрос, который нам понравится. И проверяем, не был ли он задан в последних 10 сообщениях в чате. Переходим в чат и посмотрим. Так, когда будет на криптобиржах? Ну, вопросов тут немного, больше комментариев. Поэтому, что мы делаем? Мы берем какой-нибудь вопрос, например, вот этот вот, из KYC Processing Necessary. Им необходимо ли KYC процедуру проходить всем? Значит, мы его копируем и вставляем сюда. Так, я получил вставить? А, нет, это, я, не, я не текст скопировал. Скопировал. Все. После этого, что у нас по инструкции? Копируйте, вставляйте вопрос в чат, сделали. Далее копируйте ссылку на свой комментарий и вставляйте в раздел волка, как прописано в основной инструкции. Я думаю, вы все знаете основную инструкцию, но на всякий случай тут еще на нее есть ссылочка. Значит, что мы делаем? Мы написали комментарий, мы нажимаем сюда, копировать ссылку. Я думаю, у вас немножко по-другому может выглядеть, но смысл один и тот же. Вставляем ссылку сюда. Готово. Все. Сейчас я обновлю эту страничку и кое-что проверю. Снова выберу новое и выберу телеграм. Да. Вы можете делать эти задания по телеграмму постоянно. Ну, как бы у нас имеется в виду не больше в инструкции, вот я извиняюсь, сейчас я вам точно не смогу сказать, но по-моему не больше 10 сообщений в день можно делать это. Поэтому а, выполняйте 5-6, несколько сообщений в день можете делать. А, отлично. С телеграмом, надеюсь, все понятно. Далее, берем Bitcoin Talk. Bitcoin Talk – поддержка трейда проекта. Ребята из Нероникса очень просят нас помочь им попродвигать их Bitcoin Talk аккаунт. Там у них настоящая беда. Можете сами посмотреть. Всего лишь две страницы. Создали они тред 7 августа. То есть прошло 20 дней. У них две страницы. Это просто печаль какая-то. Поэтому нам нужно их, им помочь. Как вы понимаете, каждый комментарий, каждый вопрос, который мы оставляем, пере передвигает их сообщение в топ. Вот это, если вот это вот все вот а, объявления да, по альткоинам, вот тут все они, то каждый раз, когда мы пишем какое-то сообщение, тред а, поднимается наверх. Ну, в принципе, это не так важно. А, переходим на последнюю страницу. Да? А, далее. То же самое. Нажимаем вот сюда. На восклицательный знак и переходим на ту же самую инструкцию. Я переходить не буду, потому что она у меня уже открыта. Читаем. Сейчас, секунду. Читаем. Работаем только с английским чатом. Такой-то. Мы тут на этой уже ссылке есть. И пишем только на английском. Далее, то же самое. Переходим в раздел FAQ на их сайте. Выбираем любой вопрос, кроме первого. И проверяем, не было ли этого вопроса на этой странице. То есть, вот смотрим на эту страницу и смотрим. Ну, я смотрю, у нас ребята уже мега-крутые, мега-умные, молодцы. Начали уже задавать вопросы. Это очень круто. Поэтому я вижу тут два вопроса. Есть ли здесь блокчейн в этом проекте? да? И когда будет токен сейл? переходим, так, переходим на сайтах да. Так, по блокчейну, вот по, э, когда будет токен сейл, вот, то есть выбираем вообще любой, вот, например, это, выбрали. Копируем вопрос. Э, а, я не залогинился сюда, вот так, так, сейчас злогинился, секунду, э, так, так, так, так, так. Да, сюда. Нет, там несколько аккаунтов было. Логин. Да, отлично. Значит, нажимаем на реплай, вставляем сюда этот вопрос. Мы можем переписать там Hi Team, то есть привет. Ой. Hi Team, то есть привет команда. Все? Можем смайлик поставить, почему бы и нет? Ставим смайлик. И нажимаю на пост. Далее, потом по инструкции. Мы, когда вставили это, отправили этот комментарий, мы копируем ссылку на свой комментарий и вставляем специальный раздел ВЛК. Ага. А вот тут не вставляем, потому что в биткоин токе вставлять не нужно. Это тогда все еще проще. Вообще все просто. Я думаю, что в данном задании нам нужно будет скопировать вот эту ссылку. Но этого делать не нужно. Поэтому как только вы вставили сюда значит, комментарий, вы нажимаете на проверку. И все готово. Вообще красота. Правильно? Так, мы проводим уже минут 12 этот вебинар. Ну, 3 минуты у нас там задержка была какая-то. Давайте я могу ответить на какие-то вопросы очень коротко только значит ссылки на сообщение в телеграме никуда отправлять не нужно. Нет, почему нужно? Да, смотрите, Наталья, по порядку отвечаю. Ссылка на телеграм, ее отправить нужно. Ссылку на нее вы отправляете, как я показывал. Вы свое сообщение берете, видите, кстати, на него ответили уже. Вот, уже вопросы пошли классно. Вы копируете ссылку на свое сообщение, да? и вставляете ее в свой ЛК. Ну, сюда вставляете. А если мы говорим про Биткоин Ток, то э, смысл в том, что когда будут проверять ваш, э, ваш аккаунт, то могут зайти вот сюда, э, показать последние посты этого человека и посмотреть все посты. Именно поэтому э, нет никакого смысла э, вам вставлять сюда ссылку. А насчет 150 символов, мы немножко это изменили, потому что это разные задания. А вот посмотрите, Bitcoin Talk подпись плюс постинг. Если вы постите это вне треда, да, то есть не, не в треде проекта, то вам нужно да, написать какой-то комментарий, чтобы там было 150 символов. Если вы работаете с Bitcoin Talk поддержка треда проекта, то есть вы поддерживаете своими вопросами тред проекта, то тут не нужен тут просто копи-пейст копировать вставить давайте я покажу даже на условиях Мы сегодня их немножко изменили так сейчас секундочку смотрю да смотрите да смотрите биткоин Толк, подпись плюс постинг. Значит, писать вопросы, комментарии в проекта, как описано в дополнении, Тут тоже ссылка на вот это вот дополнение идет. А писать собственные посты, тут нужно, да, тут нужно от 150 символов минимум. Позже в записи посмотрим. Только в Украине не понял вопроса. Подпись Neuronix обязательно для этого задания это. Если это вопрос, то да, пожалуйста, пусть она будет, конечно. Кстати, ребят, у меня большая просьба к вам. Мы это нигде не говорили, но попросим сделать. Вот смотрите. Есть. Это наша ошибка, да, к вам никаких претензий нет, мы ошиблись. Если вы Junior Member, да, то, пожалуйста, уберите у себя в подписи вот эту вот штуку. видите, вот у вас в скобочках это P Neeronix.io, скобки закрываются, потом скобки опять открываются. И снова вот эта вот ссылка. Смотрите как надо. Надо, чтобы было вот так вот. Как, как вот на аккаунте, с которого я написал. Чтобы было вот так. Да? Пожалуйста, если у вас если вы junior мембер проверьте, пожалуйста, свой аккаунт и установите себе ее. Так, чтобы было. Ну, красиво, потому что, ну, сами понимаете. У джуниоров мембера нету возможности делать ссылку кликабельной, поэтому э, такая опция не подошла. И... И, в общем, так не очень красиво выглядит, да? Сделайте, пожалуйста, вот так. Так, дальше. Алексей Фирсов. Вопрос не по этому вебинару. Пожалуйста, в чате про, узнать. Кред проекта, сколько сообщений в день? Хороший вопрос, но ну, пусть будет хотя бы одно, одно сообщение в день, чтобы не захламлять. Мы это пропишем тоже одно сообщение в день один вопрос вы имеете туда, один вопрос в день, пожалуйста, делайте сбросьте, как правильно в чат, не понимаю вопроса если вам нужна ссылка, то ссылка есть в боте ссылка есть в ЛК, вот тут нажимаете и тут будет условие, да, это дополнение но, раз уж вы просите, давайте я вам скину ссылку и сюда еще Подпись правильная. Если у вас правильно подпись, супер, все, не вопрос. Если вы, кстати, зайдете. Так, сейчас я покажу вам. Вот это условия биткоин. Список подписи. Нажимаем сюда. Так, сейчас перейдем. Секунду. Заходим в Junior Member. <coughs> вот, видите? Вот такая, чтобы у вас была подпись. То есть единственное, что у вас есть от кода как такового, это просто, что правда будет по центру идти. И все. Пожалуйста, проверьте так ли у вас. Хватит даже много. Ну, конечно, одного хватит. Поэтому слишком много будет вопросов. Какой смысл? Ребят, я надеюсь, что все было понятно. Я показал как это делать нужно вебинар запись вебинара будет я вас очень сильно прошу пожалуйста скажите своим людям что не нужно больше писать халебные сообщения они очень сильно раздражают честно говоря привет и тоже не нужно писать вроде мы вроде бы мы отсюда это убрали но почему-то сообщения продолжаются. от нас пока да пока не требуют каких-то креатива в том смысле, что говорят, вот пожалуйста, возьмите вопрос, скопируйте его и, и вставьте его э, в Telegram, э, либо в биткоин топ, в зависимости от компании. Да, отличный вопрос, Денис, промоушен. По промоушен давайте сделаем так, чтобы, э, ну, чтобы ребятам из Neuronix а спалось сегодня хорошо. Давайте мы сегодня набьем, э, чтобы каждый сделал ну, как минимум по одному вопросу, скинул и в Telegram, и в Bitcoin Top. И э, помимо стандартов долей, которые вам будут зачислено каждому человеку мы зачислим еще по 700 дропов. Каждому. Но это сегодня. Так, я пропишу каждому, кто э, выполнит задание КО, ТГ и БТТ сегодня. А сегодня у нас такое? 27 августа. Получит за каждое Задание по 700 ДТБ. По-моему, неплохо, правда? Поэтому поэтому давайте, если вы сегодня у компьютера в хорошем настроении и можете это сделать, пожалуйста, сделайте, мы вам потом а, начислим вы Договорились? Давайте поставьте десяточки, если мы договорились с вами. То уже вы, мы всем начислим, кто сегодня выполнил. Это не вопрос. Все, все по-честному. 10. Ну все. Тогда я думаю, что мы с вами договорились. А, ну да, начнется, конечно. А, напомню, наверное, еще разок. А, значит, сейчас, еще раз. Еще раз напомню, чат а, по баунти. Если у вас есть какие-то вопросы по баунти нейроникса, то, честно говоря, логичнее задавать их в чат для баунти, чем э, в наш главный чат Drop the Bomb. Но, что ж, мы там тоже можем ответить, но просто по специфическим вопросам мы точно будем отправлять в чат для баунти. Все, ребят, еще раз э, подписаться в Телеграм по нейроник. Тарас, напишите, пожалуйста, в основной чат, э, там все очень просто, я думал, если не мы, то э, наши уважаемые участники тоже могут подсказать. Все, тогда еще раз я благодарю всех, спасибо, что пришли, и... и сюда. Наступает новый мир, новая реальность, в которой деньги постепенно сменяются разными цифровыми активами. Это породило криптовалют, и прямо сейчас сотни тысяч людей уже зарабатывают на этом стремительно растущем рынке.